Смотрите далее! Шелдон Купер был бы рад! Ведь следующие игры будут про поезда! Чух-чух, ёпта! Четверка лучших игр про поезда! Conduct this! Увлекательная игра-головоломка, где нам предстоит управлять движением поездов и развозить пассажиров. Основной инструмент управления — возможность переключать железнодорожные стрелки, меняя русло движения поезда. Делать это нужно быстро и расчетливо, чтобы не допустить столкновения поездов. Когда один из составов достигает станции, игрок получает награду монеты, необходимые для покупки украшений и открытия новых тематических регионов. Регионов, кстати, много, и открываются они постепенно, параллельно с тем, как возрастает сложность игры. Если сначала мы всего лишь следим за тремя-четырьмя поездами и строим для них безопасные маршруты, то уже через несколько часов в уме приходится держать все, что движется! Да еще и черный поезд появляется. Это своего рода главный враг, который пытается увести пассажиров. Ему нужно прокладывать путь так, чтобы он вечно ездил мимо станций и не мог открутить счетчик перевезенных в обратную сторону. Графически игра выполнена просто и стильно. Звук на высоте. Постепенно играя, будете получать новые виды поездов. А если надоест просто зарабатывать деньги, можно специально подстроить пару аварий, чтобы насладиться эстетикой разрушений. Train Conductor World — это проект с максимально простыми правилами, сильно похожий на предыдущую игру. Здесь вам необходимо регулировать движение поездов в течение некоторого времени, не допустив столкновения. Чтобы поезд не врезался или не грохнулся в воду, игрок может создавать для него одноразовый путь или приостановить на некоторое время, чтобы дать безопасно проехать другому составу. Многим это кажется простейшей задачей до тех пор, пока не попробуют сыграть. Иногда возникают такие ситуации, где нужно не просто быстро решить, где проложить путь, но и не ошибиться в самом процессе. Всего существуют три уровня сложности – легкий, средний, хаос. С первыми двумя все ясно. Но на хаосе рекомендую играть только тем, для кого многозадачность не проблема. Потому как чаще всего на хаосе поезда выезжают сразу со всех сторон на каждой линии, и надо срочно придумать, какой состав приостановить и куда кого перенаправить. Кроме того, поезда окрашены в разные цвета, и направить их абы куда не выйдет — красный состав должен прибыть к красному финишу, иначе не будет выручки. Думаю, вам бы не понравилось отправиться из Минска в Москву, а вместо этого приехать. В Брест. Длина поездов, скорость движения и другие факторы на каждом уровне случайно перемешиваются и каждый раз логистическая задача будет уникальна и неповторима. Ну а когда вы все рельсы правильно расположите и будете с облегчением наблюдать за идеальной синхронизацией ваших составов, один из них обязательно сломается, заставив экстренно менять правила движения. А если в этот момент появится суперсостав длиной во весь экран, пиши пропало. Суть игры сводится к накоплению монет за успешную доставку груза и открытию новых областей и поездов. В общем, своих фишечек у игры навалом, всего не перечислить. Рекомендую каждому ознакомиться самостоятельно. Train Conductor World – на реакцию и внимательность. Indonesian Train Simulator – добротный симулятор машиниста. Игроку предстоит управлять составом на индонезийской железной дороге. В игре присутствует смена дня и ночи, погодные условия. Казалось бы, что это очень просто — вести поезд по прямой. Однако, как и в любом симуляторе, свои нюансы присутствуют. Нам необходимо собирать пассажиров, следить за тем, чтобы не было столкновений. А для этого необходимо не просто вовремя тормозить, но и учитывать сигналы светофоров, скорость других составов и подсматривать за всем, что движется перед нами. Имеется возможность управлять как пассажирским поездом, так и грузовым. В этом случае немного меняется задача рейса. Пассажирские составы должны подбирать клиентов на станции, а грузовые — доставлять товар в пункт назначения вовремя. В любом случае, соблюдение правил движения важно, как измена маршрута, если где-то произошла авария. Графика выполнена в лоу-поле, звуки движений поездов реалистичны. Для полного погружения в игру предусмотрена сменяемость камер. Можно управлять поездом из кабины, над поездом, посидеть внутри вагона или проехать рядом с мчащимся составом. Советую игру любителям поездов и тем, кто любит неспешный геймплей, где можно залипнуть, разглядывая окружение. Electric Трейнс» Данный проект — это нечто среднее между всеми играми про поезда, с которыми познакомили вас в этом выпуске. Аркадный симулятор управления электричками. Даже смело можно назвать его раннером. Отличие игры от других — динамичность ее движения. Электричка летит на огромной скорости, и игроку приходится быстро принимать решение о том, куда свернуть, чтобы избежать столкновения с преградами или для того, чтобы просто набрать скорость. Смысл игры банален — останавливаться на станциях и открывать двери для своих будущих пассажиров. Чем меньше игрок тратит времени на все свои действия, тем выше окажется вознаграждение. Из основных заданий можно выделить всего два. Например, останавливаться только на больших станциях и не тратить время на маленькие. Или останавливаться только на тех вокзалах, которые имеют более пяти путей. Как мы и убедились в данном выпуске, многие игры могут быть похожи друг на друга, но каждая из них передает что-то свое. Одни — более динамичный геймплей, другие требуют вашей внимательности и умения решать непростые задачки. В любом случае, нам дается огромный выбор, чтобы каждый нашел что-нибудь для себя, что поможет скоротать время во время длительной поездки или когда мучает бессонница. На этом у нас все. До скорых встреч. Всем пока!